Я всех приветствую. Я благодарю Ирину Владимировну за то, что меня пригласили. Я сейчас а, работаю <смом> мамой в том числе, поэтому а, я уже даже не помню, Ирина в каком году я выпустилась. Я, <смех> я конечно, молодая и красивая, <смех> по-моему лет 10 точно. А, и дело в том, что я выпустилась и уехала во Францию на программу мастера по маркетингу и потом я закончила мастер по финансам и я осталась работать во франции я могу сказать что во-первых по э, обучению в э, да есть такая структура обучения когда к нам подходят очень э, индивидуально э, как бы это не казалось странным потому что нас много э, для меня и э, да это э, действительно такая большая семья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 Basic level и э, дальше развивалась, занималась открытием э, бутиков Прада. Дальше я работала в компании Дольче Gabbana, а дальше я работала с госпожой Сану Евгенией Георгиевной, которая также э, окончила да, в косметической э, компании DelaRon во Франции. Я ее развивала в России. И могу сказать, что именно э, этот опыт э, действительно позволил мне оценить. Э,